Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим блюдо из китайской кухни Свинина в кисло соусе с ананасами Для этого нам понадобится свинина, соевый соус, ананас, мука, крахмал, томатная паста, уксус яблочный, сахар, зелень, масло растительное для жарки, соль, черный перец Режем свинину кусочками 2 на 2 сантиметра Заливаем соусом, добавляем крахмал и муку. И все перемешиваем. Так, и оставляем мариноваться буквально минут 7, можно 10. Пока у нас маринуется мясо, обжариваем ананас. В разогретом масле обжариваем ананас. Обжариваем 2-3 минутки. В этом же масле, где обжаривался ананас, обжариваем наше мясо. Обжариваем его со всех сторон, чтобы оно побелело. Смешиваем томатную пасту, сахар и яблочный уксус. Добавляем к мясу. Все перемешали. Теперь добавляем наши ананасы поджаренные. Тоже перемешиваем. Если нужно будет добавить водички, добавлять лучше всего. Сироп от ананасов. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем тушиться 15-20 минут. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Вот она наша вкуснятина.